Приветствую вас, друзья! На связи Демчук Михаил. В этом видео я вам хочу рассказать о новом сервисе, который работает на рынке рекламной индустрии Blockchain Partners Pro. В этом сервисе есть возможность инвестирования. Компания предлагает купить новую криптовалюту Blockchain Partners Coin, на которую будет начислять ежедневно до 5% на сумму вашего вклада от всей прибыли компании. То есть компания предоставляет ряд услуг по рекламе, по продвижению, по развитию социальных сетей, зарабатывает на этом деньги, и все деньги в стопроцентном объеме она распределяет между держателями криптовалюты. Чтобы купить криптовалюту, естественно, надо пополнить свой основной баланс. Это можно сделать в разделе «Финансы», Вкладка Пополнение. да Вот здесь у нас пополнение. Я вот вчера пополнил баланс на 10 тысяч долларов через платежную систему Perfect Money. И чтобы купить токены, нам надо перейти на вкладку Купить токены. Сразу появляется договор публичной оферты, внимательно его изучаем, я его уже прочитал, поэтому промотаем, нажимаем согласен. Дальше у нас есть на выбор три пакета. Минимальный пакет стоит всего 50 долларов и в рамках этого пакета на каждый доллар компания начисляет 007 монет BPC. Как мы видим, если покупать второй пакет PRO, который можно купить начиная с тысячи 1 доллара, то на каждый доллар в этом случае компания начислит уже 008 BPC. То есть получается, что в рамках этого пакета на каждые 100 долларов компания начисляет на 14 процентов больше токенов, чем в предыдущем. То есть этот пакет более выгодный. Ну и понятно, есть пакет VIP, который можно купить начиная с 10 тысяч и одного доллара, где еще большая выгода, потому что на каждые 100 долларов компания начислит на 28 процентов больше монет по сравнению с первым пакетом именно этот пакет мне и интересен нажимаем купить монеты ну пусть будет да вот 10000 1 доллар за эти деньги я приобретаю 900 токенов причем здесь есть такая приятная особенность что эти токены они не хранятся в компании то есть когда я куплю эти монеты, система блокчейн автоматически переведет эти монеты на мой эфирный кошелек, да, кошелек эфириума. Соответственно, когда вы покупаете монеты, деньги находятся у вас. Но на эти деньги, которые находятся у вас в кошельке, а не в компании, компания каждый день начисляет до пяти 5% от прибыли всей компании. Да? Поэтому нажимаем купить. Как видите, пакет успешно куплен, на балансе у меня появились токены, здесь у меня был еще один с копейками токен за баунти программу. Эта баунти программа позволяет вам получать токены, ну скажем, без вложений, да? то есть вы приглашаете человека, человек проходит верификацию. За это вам компания начисляет 0.02 BPC. Естественно, прежде чем приглашать людей, нужно самому пройти верификацию, то есть подключить в разделе «Ротатор» все свои социальные сети и э, пройти ротацию один раз. За это действие компания лично вам начислит 0.08 токенов и откроет возможность а, за каждого приглашенного а, вами человека, который пройдет верификацию, получить а, 0.02 BPC. То есть несложно посчитать, что если пригласить 100 человек, которые просто прошли верификацию, то есть они не вносили никаких денег, не пополняли баланс, они просто прошли верификацию. Да, вы пригласили 100 человек, они прошли верификацию, у вас две монеты, и на эти монеты вы точно так же ежедневно начинаете получать до 5% прибыли от оборота компании. Друзья, подключайтесь, это классный сектор для зарабатывания денег, Деньги можно зарабатывать здесь как пассивно, так и активно. Активно, конечно, денег всегда будет больше, потому что если вы еще строите команду и ваши люди также покупают монеты, у вас еще открывается партнерская программа, которая дает вам 12% с первой линии, 5% со второй линии ну и там дальше. Это можно все изучить в разделе «Инфоматериалы» то есть о чем это говорит партнерка действительно ребята очень жирная потому что смотрите я сейчас приобрел монет на 10 тысяч долларов а мой наставник да, человек который меня сюда пригласил сейчас за эту операцию получил 1200 долларов сразу да то есть партнерка очень жирная поэтому ребята не теряем время все только стартует начисление дивидендов на токены не ограничено во времени то есть пока токен лежит у вас, пока монета лежит у вас в кошельке, месяц, год, два, пять, десять лет, все это время на нее продолжает приходить начисления. Поэтому получается, что тело вклада у нас через определенный период окупается, да, там пять, может три месяца, да, то есть посмотрим по динамике, да, но После того, как оно окупилось, то есть рано или поздно эти деньги окупаются. А после этого мы получаем неограниченную во времени прибыль. Друзья, подключаемся в команду. Ссылочка будет под этим видео. Зарабатывайте деньги легко, зарабатывайте деньги просто. Всем пока-пока.